Ну что, привет, дружище, с тобой упач. давай отправимся в сетевой режим и посмотрим в этом видео две топовые сборки на легендарное оружие Type 25 в Call of Duty Mobile. Согласен с тобой, давно не было видеороликов на канале о личных сборках о нашей любимой игре. Тебе приятного просмотра и лампового настроения. Если понравились сборки, пиши обязательно в комментарии под видео, плюс также можешь написать свою любимую сборочку на Type 25. Давай договоримся, если тебе видос понравился, влепи лайк и помни, чем больше твоих ярких лайков будет под видео, тем чаще я буду делать новые новые видеоролики на канале. Давай вернемся к видеоролику. С 10 сезона, я думаю, ты и так в курсе, вышел баланс оружия, в котором был Type 25. После обновления я совсем не ожидал, что именно Type станет моей одной из метаганов в колоде Duty Mobile. И в этом обзоре я покажу тебе сразу две сборки на наш любимый Type. По урону он на уровне с М4 и М13. У Type 25 есть преимущество самый быстрый АДС на уровне с PP, Плюс урон в секунду один из самых высоких среди ШВ. При этом скорость передвижения как с PP. В общем, одни плюсы. Но, все же есть и минус. Или же мы делаем сборку для стрельбы на ближней дистанции или на средней дистанции. Как раз в этом видео ты все увидишь. Видос, наверное, чуток затянется по времени. Как раз ты и просил делать чуть длиннее видеоролики на канале. Поэтому лови. Обязательно, дружище, залети на канал Светилы. Его канал оставлю в описании под видео и в комментариях в закрепе. Делают крутые видосы по нашей любимой игре. Плюс у нас конкурс на БП, на СП и у него в Дискорде конкурс на эпический скин. На каста 17 из премиум ın! светиль, передавай привет. И давай начнем сборки, с которой я в основном бегаю. И перейдем к модулям, к нашей любимому Type 25. Также не забывай зайти в мой дискорд, это Patch Family. Ты там найдешь лучшие сборки для сетевого режима и не только. Ссылки на мой дискорд и на лучшие сборки будут в описании под видео. Для начала поставим магазин быстрая перезарядка. Нам нужна будет быстрая перезарядка, так как у Type 25 очень высокий темп стрельбы. Можно еще поставить увеличенный магазин на 46 патронов. И с такой связкой модулей ты можешь делать очень длинные серии киллов. Также удобнее будут играться, если ты поставишь сперк, ловкость рук или быстрая перезарядка. Далее у меня стоит... Так, секундочку. Подожди, наверное неправильно я сказал. Не стоит, а установлена передняя ударная на рукоять. Это лучшая рукоять, чтобы убрать отдачу и увеличить АДС. Далее, чтобы сильно уменьшить горизонтальную и немного вертикальную отдачу поставим, дружище, легкий дульный тормоз РТС. Что дальше остается? Нам, дружище, остается ускорить АДС, чтобы был у нас полноценный ПП. Для этого нам нужно поставить приклад или рукоять на скорость прицеливания. Но помни, дружище, все. Эти рукояти очень слабо ускоряют АДС Только если ты Совсем снимешь приклад И поставишь боевой приклад Вот тогда смысл есть Но на данном оружии таких вариантов нет только накладка на приклад и рукояти. Поэтому мы ставим короткий ствол. Он реально ускорит АДС и даже ускорит передвижение. Но, конечно, возрастает отдача. Но об этом чуть позже. Последнее, что я советую, так это не ставить прицел. Абсолютно нормально. Играется и без него. И это отличное оружие, чтобы привыкать играть на мушке. Вот серьезно. И если у тебя большой ассортимент классных скинов на Type 25... Там, где изменен стандартный прицел. Тоже, кстати, будет очень хорошо. Последнее, что я советую, так это не ставить прицел. Абсолютно нормально играется и без него. И это отличное оружие, чтобы привыкать играть на мушке. Вот серьезно. Особенно, если у тебя большой ассортимент классных скинов на Тай-25. Там, где изменен стандартный прицел. Кстати, стандартные прицелы есть очень крутые. Также, кстати, будут очень хорошо. Поэтому вместо прицела советую поставить лазер. Он очень хорошо ускоряет прицели, но с ним нужно уметь играть. На этом этапе первого сборка готова жду тебя в комментариях пиши как тебе данная сборочка насчет второй сборки для дальних дистанций на любимый нами type 25 давай посмотрим модули данной сборки для начала ставим расширенный легкий ствол мип для уменьшения отдачи и увеличения эффективной дальности ствола также можешь поставить увеличенный магазин на 46 патронов или лазер зависит от твоего стиля игры но уже и так будет быстро входить в прицел плюс лазер будет выдавать вашу позицию поэтому лучше патрон так как вдали урон сильно падает и нужно много попаданий чтобы отправить противника в лобби на ствол есть несколько вариантов первый вариант так как в первой сборке дули тормоз оружие вообще будет стрелять практически в точку второй вариант монолитный глушитель который не просто работает как глушитель но и удлиняет ствол тем самым эффективно увеличивает дистанцию и последним модулем ты можешь поставить прицел на свой вкус но хочу сразу предупредить что кратники по типу 3 сильно увеличивают твой эдс и тем самым естественно твой ствол встает тяжелее и это вторая сборка Сборка для дальних дистанций. Стабильная по отдаче, но ты будешь более медленным. Вот мы и посмотрели две топовые сборки на легендарное оружие в Call of Duty Mobile Type 25. А с тобой был, как всегда, Патч. Ставь палец вверх, если видос понравился. И увидимся в следующем видео. Обязательно напиши в комментарии под видео, что ты думаешь о данных сборках. Или же напиши, играешь ли ты с Type 25 или нет. До скорой встречи. Пока-пока.